Так пальцы сразу. О, вот это пузырь. Он не лопнет, Он даже не лопается. Класс. Всем привет-привет! Вы на канале Я Оля. Меня зовут Ирина. А меня Оля. И сегодня мы начинаем для вас любимую рубрику, это слаймы Инстаграм. Наконец-то начали приходить наши заказики, мы заказывали слаймы в Инстаграме. И сегодня заказали слаймы от Мадины, ссылочку оставлю в описании на ее магазинчик. Пришел вот такой вот пакетик с конфетками. Это китайцы и... для слаймы, да? Нет, это не китайцы, это с Инстаграм. И пришли слаймики. Получилось так, что мы друг друга немножко не поняли и прислали на одного цвета, но ничего страшного. И напишите мне, пожалуйста, в комментарии, умеете ли вы оформлять заказы в Instagram. Очень интересно почитать ваши комментарии. Если кто-то не умеет, то мы потом снимем для вас видео, чтобы покажем, как это делать, если кому-то интересно и вы хотите заказать. И поставьте нам лайк, чтобы мы снимали еще подобные видео. И сейчас с Олечкой мы будем открывать данные слаймы и поиграем с ними. А, аккуратно. Ай, Здесь нам положили в пакетике конфеты и еще шарики. Какие вот, вот шарики наполнители, и я уже в один слаймик. Добавила эти шарики. И здесь еще также вложен препарат а, натрия в маленьком флакончике. Давайте же попробуем их понять. Оля уже достает. Пахнут, даже можно сказать, что они без запаха. Ну, очень приятные на ощупь. То есть в этот слаймик прям отдушки никакой не добавлю. отцепляется. Легче, чтобы у меня отцеплялся. Очень классно хрустит. Он тебя хрустит? Да. Мам, где у меня пузырь на его? Делай. Делай. Мне кажется надо в них немножко татарабарата натрия добавить потому что мне кажется они немножко какие-то не очень чуть-чуть совсем и размять вот другое дело я на себя повесил. Отключился первый раз. Попробуем еще разок растянуть. Ой, сразу дырка у меня. Ну, очень здорово крутит, конечно. У меня маленький пузырек. Маленький пузырек? <социт> да. <социт> Мам, у меня был пузырь. Да? Да. Большой. Тоже добавили сюда немножко этот Сразу поглавился. Маш, смотри, смотри. Ага, пузыри, Оли. Вы у меня? У нас вместе пузыри. Классные слаймы. Ну одинаковый ответ толку. Я не обидел. Называется магазин Slimashop номер 5. Если вам будет интересно. Мам, вот а, смотри, мам! Бау, Оля, А у меня рвется. <свеч> и также напишите в комментариях, делаете ли вы свои слаймы <свеч> и как, из каких рецептов вы их делаете. Возможно, мы с Оль тоже повторим потом ваши рецепты, если вы хотите. Присылайте да, нам. Рецепты, ну, да? Да, рецепты посылайте нам и мы сделаем такое же. Иначе мы не вспомним, какой у вас рисунок. Посмотри. Оля, прям пузырики получаются. класс. А у меня что-то не получается, так Это... что я попрошью маленько. Класс, Оля, класс. Вау, пузыри какие! соединим их? Нет, нет. нет, Я решила соединить два вместе. Опа, опа. А два семь три прям. Сейчас два начерт, ну, попробуем. Очень соединились. Три слайма вместе. Попробуем сейчас из них сделать пузыри. хорошо при большой. <гублгом> а да сразу... вот это пузырь он не лопает. <гублгом> он даже не лопает. <гублгом> классные слаймы снимышок номер 5 прям ребята подписывайтесь на наш канал и ставьте обязательно лайки и тогда мы снимем для вас еще одно видео а сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока! Ну,